Стоит ли сегодня получать высшее образование? Знаете, что объединяет Марка Эй! Цукерберга и Билла Гейтса? что они пошли учиться и бросили учиться. Я вам скажу, что я часто общаюсь с маркетологами, которые закончили университеты, у них знания слабые, они закончили курсы, у них результаты слабые. По одной простой причине, что сегодня самое важное, это практика. Нил Пател заявил, что самое худшее решение его жизни было пойти в колледж, где он провел 5 лет жизни и потерял это время, потому что колледж дает какие-то общие знания. Самая важная практика начни работать, пойди куда-то работай на ноль и получите знания, которые будут намного важнее, намного лучше в твоей жизни, это кстати только мое мнение.